Привет! Давай сегодня будем учить цифры. Это цифра 0. Это цифра 1. Это цифра 2. Это цифра три. Это цифра четыре. Это цифра пять. Это цифра шесть. Это цифра семь. Это цифра 8. Это цифра 9. Это цифра 10. Давай теперь повторимся цифры по порядку. 0, 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 А теперь попробую повторить их по порядку сам. Ты большой молодец, у тебя все получилось.